Рейтинговое агентство РАЭКС-Аналитика составило ежегодный топ-100 школ по конкурентоспособности выпускников. В рейтинг вошли школы, чьи ученики наиболее успешно поступают в лучшие вузы России из рейтинга РАЭКС. В их числе оказались лицей имени Лобачевского и IT-лицей Казанского федерального университета. Так, IT-лицей КФУ занимает 53-ю позицию в рейтинге, 47,53 балла, лицей имени Лобачевского – 54-ю, 47,20 балла. С момента создания рейтинга наш лицей всегда входит 100, -100 лучших этих организаций, выпускники которых показывают ну, наилучший результат. Сейчас нет рейтинга по ЕГЭ, да, по каким-то образовательным достижениям, по Олимпиадам. А по конкурентоспособности выпускников есть. Мы каждый год входим в этот рейтинг. Исследование школ проводится агентством с 2015 года. Оно базируется на эксклюзивных данных о приемных компаниях ведущих вузов страны 2018 и 2019 годов. Для расчета рейтинга была обработана информация о поступлении порядка 190 тысяч выпускников, более чем 18 тысяч российских школ. Поскольку наши дети в основном поступают в Казанский федеральный университет, то, естественно, и у нас очень даже хорошие показатели. Но кроме и Казанского Приморского федерального университета, наши ребята по всей России поступают в лучшие вузы. Влияние на итоговый балл в школах также оказал уровень вузов, в которые поступали выпускники, и основания для зачисления абитуриента. На бюджетной основе по общему конкурсу, на платной основе или без вступительных испытаний по результатам Олимпиад. Эльвира Зорина, Камиль Гемоздинов, Универньюз.